И снова здорово, друзья. Вот мы уже подготовили мышцы, да, всю шею растянули, последовательно все мышцы вокруг шеи и под, э, размягчили их, размяли. И теперь сами сам прием. Э, Приемы мы будем проходить дифференцированно, потому что многие делают просто вот раз и там в принципе до четвертого иногда, и на пятого, шестого позвонка все пропустит в грудном отделе даже, да, не только шею но и в грудном отделе. В принципе одним махом все можно решить. Но проблемы бывают разные. Мы прощупали остистные позвонки. В родопозе, прощупали, просмотрели. Прощупали поперечные позвонки. То есть отростки, извините. Остистые отростки, поперечные отростки. На наклоны, на ротацию. Любым пальцем кем вам удобнее, тем вы проверяете. Представили для себя 3D-картину, как позвонок и какой там развернут, да какой выступает то есть при ротации, например, присоединяя стрелка, он будет в противоположную сторону выступать немножко. И это будет вот, по перечного будет касаться пальчика, мы прям это вот почувствуем. И соответственно сам прием. То есть я вам уже показал, да, что прием делается на флексию, латерофлексию, да, и 45 градусов вот так крутим голову вовнутрь, чтобы нос находился на оси позвоночника. Да. Вот в этот момент происходит сам прием. Но до этого нам надо его еще довести. То есть амплитуду задаем вот отсюда аж. Значит, прицелились, допустим, в седьмой, поперечный отросток, седьмой. Сейчас там будет, с этого не видно, да? Вот седьмой либо в шестой вот. Просто пальцем э, сложно вот эта часть, вот эта косточка, да, уперлись, зафиксировали и расслабляем. Когда почувствую, что он расслаблен, то туда прям продавливаем. Потом можно в шестой, О. вот было, да, потом в четвертый, третий, также, да, но удобнее даже сделать вот еще больше наклон и вот так вот. Шатали и угу. вот все, да. Угу. Теперь второй позвонок, вот прицелились, да. Чтобы прицелиться нам надо немножко вот эту мышцу грузиноключечную обойти, чуть вот сюда, вот. Далее в плечо распорка такая получается, вот видите распорка. И за затылок мы вытягиваем теперь в длину, вот туда. Вот тянем. Вот еще раз. Тянем, тянем, тянем. И потом одновременно толчок этой рукой и утяжение затылок туда. Вот такой вот приемчик. Вот мне надо то же самое, только с другой стороны. Да? Ну это сейчас он сделает. Так, теперь смотрите. Второй позвонок, он очень сложный. Я вам говорил, да, что вот у него. Мы можем не нащупать остистый, но зато можно можем нащупать втор... этот... поперечный отросток. Соответственно, нам куда нужно повернуть череп? Вот он повернут вот сюда, да? в ту сторону. По часовой стрелке получается. Значит, Туда мы отрываем череп, доворачиваем, стыкуем его здесь и вместе они возвращаются уже на место. Да? Вот. То есть нам надо ротацию сделать в ту же сторону, куда он повернут. вытяжкой кто поставить поставит да значит вот повернутом допустим вот сюда значит в эту же сторону мы будем затылок вращать берем вот так вот за затылочную кость рука получается вот такая у нас а вот и плечем в височную кость будем толкать вот одна рука у нас вращается вот так видите а это только помогает за челюсть прям не надо класть вот такую руку да аккуратно берегите лицо любым пальчиком прям, просто добавляем ротацию шатали, шатали, и... слышал это было на флексе, то есть голова была вперед если нам не хватает этого да то можно сделать экстензию поворачивайся ой, двигайся до края стола чтобы плечи совпадали с краешком не сюда, сюда вверх в торцу к торцу тянись торцу, тянись тяни держим голову мягко опускаем вот пусть она немножко отвисится так буквально до да, 30 секунд чтобы мышцы расслабились берем руку и то же самое вот присели до да? латера экстензия и сортации туда и есть небольшой нюанс если вам не хватает вы чувствуете не, не доворачивайте да? вот в эту сторону тогда Вастистый теперь отросток упираемся вот этой рукой, которая толкающая. Либо этим пальцем, либо, либо вот этим. Да? То есть вот прямо то есть он выпирает здесь, а сюда вышел, да? Вот в эту сторону. Вот упираемся прямо востистой. Вот этой косточкой, да? И ее я вот доворачиваю туда. Опускаем назад и предлагаем человеку вернуться. То есть двойной, вы поняли, да? Артисты уперлись, толкнули. И череп сверху еще довернули за ним. Двойной такой получается усиливающий эффект. Сейчас мы теперь доработаем друг на друге. Друзья, у нас очень интересно, такие приемчики уникальные. Только у Олега Аллафа Гудина. Поэтому с вас подписка. И приезжайте сюда, тренируйтесь вместе с нами на наших тренингах. Пока-пока.